Вы вегетарианец, соблюдаете пост, а может вам просто захотелось чего-то легкого, без мяса, тогда вам сюда, рецепт сытного, полезного и при этом еще и очень вкусного супа прямо сейчас. Когда слышишь словосочетание постный суп или суп без мяса чаще всего представляешь себе какой-то унылый набор продуктов без вкуса, без цвета и запаха. И очень сильно при этом ошибаешься. Умело приготовленный фасолевый суп без мяса может быть и сытным и вкусным, и при этом еще и очень полезным. А благодаря тому, что в фасоли содержится масса белка, этот супчик еще и отлично заряжает энергией. Так что не стоит бояться супов без мяса, готовьте их с удовольствием. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Фасоль промыть, замочить на ночь. Замоченную фасоль еще раз промыть, переложить в кастрюлю с подсоленной водой и варить в течение 30 минут. Морковь вымыть, почистить, натереть на терке. Лук почистить, нарезать кубиками. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Картофель вымыть, почистить, нарезать кубиками. В сковороду налить немного растительного масла, прогреть его, добавить подготовленный морковь и лук, обжарить до золотистого цвета. В кастрюлю с фасолью добавить картофель и обжаренные овощи, варить 30 минут, за 10 минут до окончания готовки положить лавровый лист, сушеный базилик, соль, перец, по окончании готовки суп выключить, добавить измельченный в чеснокодавке чеснок, дать настояться. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество. Далее. Белая фасоль, 2 стакана. Картофель, 3 штуки. Морковь, 2 штуки. Лук репчатый, 2 штуки. Чеснок, 2 зубчика. Лавровый лист, 1 штука. Сушеный базилик, по вкусу. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Количество порций, 5-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Люблю вас, друзья, жду снова.